И всем привет! С вами как всегда Пиксед. Сегодня я вам решил снять вторую часть более подробно, как вывести робокс для отдельных. Отдельно решил это сделать. Прямо при вас я сейчас вам покажу, как все выводить. То те, кто не смотрели первую часть, посмотрите, я там рекомендовал, что лучше вот из этого вот всего. Вот, но ну, а мы тем временем идем вот сюда. Вот. Но перед тем, как я выведу, я сейчас вам кое-что покажу. Вот, я открыл свои транзакции, и вот здесь вы видите, вот мой доход за последнее время. Вот, видите, ожидающий Robux 0. Как это от открыть? Нажимаете сюда на Robux, и нажимаете вот там, где количество написано. его вот у вас открывается эта страничка. Вот. поэтому, думаю, тут ничего сложного, сами можете найти. И вот здесь должно быть не то количество Robux, сколько вы выводите. Теперь показываю, как выводить. Как же напоминаю, что тут два метода. Этот лучше не использовать. он Я так и не получил с него робокса и отменил. Чтоб сейчас вывести, зато быстрее. Вот, И нажимаю вывести. Дальше пишите свой никнейм в Roblox. Сейчас я свой адрес напишу. После чего выбирайте игру. Ну, думаю, не надо говорить, как создавать игру. Ну, я выберу, конечно же, вот эту игру. Вот, и мне говорят сейчас зайти в приватные сервера и поставить цену 12. И прямо сейчас я ее поставлю. Вот, заходите в... в доступ. Или ставите вниз и ставите цену. В данном случае 19. Нажимаем сохранить. И нажимаем продолжить. И все и нам говорят, что нам придут наши 13 робоксов. Теперь проверяем наши транзакции. Видите, тут 0. Но мы обновляем. И у нас тут 13. Пользуйтесь. Но я вам еще напоминаю, какие сервисы сейчас могут быть удобны тем, кто не смотрел первую часть. Я еще попробовал другие, но сейчас узнаю. В общем, смотрите. Я посмотрел все абсолютно, но самое лучшее, я думаю, это будет вот это плюс в общем вот где-то вот эти четыре, это нормально но ну, может еще это но в общем тут почти все нормальные кроме вот этого и там не надо на опрос ну вот кроме вот этого да но лучше пользуйтесь этими если вы закончите задание пробуйте другие вот также еще всем спасибо кто в, в прошлом видео нажал на реферальную ссылку. Вот. Если что, вас не три человека, а два. Потому что телефонный аккаунт был это, передел, создан по реферальной ссылке. И я уже заработал с ваших рефералов 11 робуксов. И благодаря этому ваше это видео вышло быстрее, чем ожидалось. Вот, Спасибо вам. Ну и, конечно же, я еще зарабатывал со, со, со, с этого аккаунта, который у меня на телефоне. там, В общем, советую вам сейчас зайти вот сюда. Вот. И вот Lords Mobile. Вообще имба. Смотри, тут 28, 90 и 90. И вот так я получу столько робоксов. Конечно, вы можете еще 51 робукс чисто купить за 15 рублей. Там есть акция специальная. Первая покупка, вот. И здесь вы можете выиграть целых 259 робоксов. Вот, Ну и скачать всякие приложения, и так подзаработать тоже можно. Но на опросы здесь лучше не отвечать. Поэтому я вы меня услышали, надеюсь. Также напоминаю, что вот здесь есть э, ежедневный опрос. вот И что вы можете на него ответить и получить 0.1. Вот, вот эту вот циферку. Вот, Поэтому... Я Это все, что я хотел рассказать на сегодня. Извините, что роликов так не было. И, кстати, это первый ролик в 2023 году. Надеюсь, он вам помог. Вы реально получили отсюда робоксы. Вот. Но ну, а вот, чтобы пройти в Lords Mobile, вам понадобится немножко терпения и мощи. Потому что... Я играл недели две, чтобы выполнить все задания, которые там есть. Но ну, и покупку я не совершал, потому что мне не разрешают донатить. Вот. Ну а с вами был, как всегда, Pixel. Всем пока.